Друзья, просторная и уютная квартира – мечта любого человека. Но как быть, если о такой жил площади? тебе остается лишь мечтать? У меня есть для вас решение. С помощью современных отделочных материалов, оригинальных световых решений и правильного интерьерного оформления ты можешь превратить небольшую и темную комнату в светлое и удобное помещение, где будет реально приятно находиться. А как это сделать на практике, давай я тебе расскажу прямо в этом видео. Темная комната на нижних этажах дома, во дворе колодцы и, особенно если окна к тому же выходят на север, реально проблема для ее владельцев. Отсутствие солнечного света гнетуще действует на психику человека, и ты знаешь, как это постоянно вызывает чувство раздражения. Изменить это можно радикальным методом, сменив жилье, или постараться добавить комнате света и визуального простора с помощью эффективных дизайнерских решений. Само собой, в первую очередь, помощниками в этом деле станут осветительные приборы. И их должно быть достаточно много для того, чтобы мог полностью осветить комнату. Реально хорошим выбором станет установка многоуровневого освещения, которым можно регулировать интенсивность света в зависимости от времени суток. Во вторую очередь, было бы неплохо перекрасить стены в светлые оттенки постельных тонов. Темную комнату перегружать декоративными элементами я не советую. А вот мебель рекомендую выбрать светлых тонов и отдать предпочтение моделям с лакированной поверхностью, которая отлично будет отражать падающий на нее солнечный свет. Напольное покрытие темной комнаты тоже советую делать светлых оттенков. подойдет светлый орех, слоновая кость, бежевый или другие. И не стоит забывать, что важным элементом внутреннего оформления темной комнаты будут зеркала. При их расположении около окон или осветительных приборов, они будут отражать свет удваивая его. Для темной комнаты я категорически не советую делать плотные тяжелые шторы. Если совсем от них отказаться в пользу тончайшей тюли, у тебя не получится, Тогда следует отдать предпочтение шторам из льняной ткани, которые обладают максимальной светопропускаемой способностью. Что касается элементов интерьерного декора, то хозяевам темных комнат, желающих сделать их светлее, предлагают отказаться от большого количества текстиля, а комнату украсить безделушками с металлическими, стеклянными или переламутровым оттенком. Окей, с темной комнатой мы разобрались. Давайте теперь поговорим об обычной комнате. А сделать обычную комнату светлее, уютнее и визуально больше можно, воспользовавшись советами из предыдущего раздела. Сейчас напомню их еще раз. Стены, пол и потолочное покрытие должны быть в светлых и теплых тонах. В оформлении интерьера в обязательном порядке рекомендую установить зеркала так, чтобы они находились напротив окна и светлой стороны комнаты. И кстати, тяжелые шторы на окнах тебе не нужно. Замени их по возможности легкой гардиной. Также было бы не лишним по максимуму осветить комнату с помощью многоуровневой системы освещения. И вовсе не нужно перегружать оформление комнаты элементами декора и домашней мебели. С помощью этих несложных приемов ты можешь сделать свою комнату более яркой и светлой, которой приятно будет отдыхать после трудового дня. В некоторых квартир предусматривает одну комнату, обычно спальню, без окна. Это, конечно же, создает определенные неудобства жильцам, поскольку постоянное отсутствие солнечного света может в прямом смысле слова давить на твою психику. Специально для владельцев комнаты без окна приведу несколько вариантов удачных дизайнерских решений. Глухую комнату рекомендую оформить в светлых цветовых оттенках. Этим реально можно добиться визуального расширения пространства. Как вариант, можешь использовать неяркие оттенки радужной палитры, что удачно освежит комнатный интерьер. Добавлю, что комната без окна не терпит нагромождения мебели. В глухую спальню неплохо впишется в встроенный шкаф-купе, позволяющий избежать зрительного хаоса. Что касается осветительного решения помещения без окон, то не советую использовать вертикальное освещение. Осветительные приборы расположи по периметру комнаты, отдав приключтение лампам дневного света и галогеновым светильникам. Ну и конечно же не стоит забывать про фальш-окно. Если кто не знал, это такая специальная оформленная часть комнаты в виде окна с панорамным видом из него. Этот дизайнерский элемент сделает интерьер комнаты без окна изысканным и просторным. А правильный выбор расположения фальш-окна сделает его неотличимым от натурального. Ты, наверное, в курсе, что застекленный балкон или лоджия могут стать причиной недостаточного проникновения дневного света в комнату, с которой он совмещен. А постоянно сохнущее на балконе белье еще больше усугубит ситуацию. К счастью, современные отделочные материалы и удачные дизайнерские решения способны добавить света и в такие помещения. В первую очередь советую обратить внимание на общее оформление комнаты. Оно в обязательном порядке должно быть светлым, почти белым. Но для того, чтобы не сделать ее холодной и неуютной, при выборе отделочных материалов для стен предпочтение света отдать теплым постельным тонам. Что касается пола, то его рекомендую оформить цветом светлого дерева. Темные полы способны поглощать свет, что недопустимо в комнате с балконом. Окно лучше декорировать тонкой тюлевой гординой или льняными шторами с максимальной пропускной способностью света. Плотные ночные шторы тоже должны быть светлых тонов, для исключения поглощения ими искусственного освещения. Мебель для комнаты с балконом тоже должна быть светлой. Хорошо, если ее поверхности будут полированные, лакированные, глянцевые или зеркальные. Они отлично отражают свет. Так же, как и эффектные стеклянные или металлические аксессуары, которые можно использовать в качестве элементов декора. И, наконец, зеркала, которые при правильном расположении способны не только визуально расширить пространство, но и благодаря игре света сделать помещение светлее и уютнее. Расположи их так, чтобы они отражали и приумножали свет напротив окна или люстры. Эти советы помогут тебе сделать из своей темной комнаты светлое и уютное гнездышко. Они достаточно просты и не требуют проведения сложных отделочных работ.